Всем привет, это шестая серия по съемке Clash of Clans. Заметим, что я уже прокачал радушу уро... почти до третьего уровня. И почти на фуле. Почти. За исключением военного лагеря. А, нет, военный лагерь тоже. Так вот это последнее, и три забора, и все По идее, ТХ прокачано на фулл третий. Поэтому я решил, Ой, фулл второй. Поэтому я решил третью. Ну, ратушу лучше до третьего уровня. Заметим, что осталось совсем чуть-чуть. На самом деле она 3 часа прокачивается. И смотрите, сколько нам дадут за это опыта. Короче, около 90. А, кстати, с третьей ратушу можно... А, вот блин, я забыл. Ну ладно. Да, забрать награду. Так, и что мы делаем? Ну получается, теперь мы можем улучшать вот эту стенку. Видите, все доступно. Но я лучше да улучшаю вот этим. И заметим, что у нашего счета один час. Можно его сейчас раз и потратить. Да. Так, что нам тут предлагают купить? Мартира. 8 тысяч целых стоит. А целых 8 часов прокачивается. Дальше бомба. Вот бомба это круто. Давайте-ка поставим. Вот сюда, например. И вот сюда. Так, дальше войско. В лаборатории целых 25 тысяч кристаллов стоит. Смотрите, у нас за 25 тысяч золото можно еще прокачаться. 25 тысяч это большой резкий рывок. Поэтому мы, наверное, сделаем вот так. Да. Ну а еще вот эти все безделушки. Ага, безделушки, они, они важны очень. Ну и сегодня мы сходим на щит. Ой, ну, в бой вот в этот. И у нас щит уничтожится. Ой, мне надо отыть. Так, ну, конечно, подбор у нас стал стоить дороже. Уже 75 золота. Но мы все таки -ху -ху. Это что за база? Так от нее мало толку. Давайте какой-нибудь такой, чтобы... Чтобы вот так. Не, лучше побольше. Лучше тысяч... Три хотя бы. -ху -ху -ху -ху -ху -ху! Ну ничего себе, блин. Идут мортира. Вот, что страшно. Но этот сразу, если честно, на мортиру пойдет. А мы будем... Так, собирать... Блин, они быстро отдохнут. Ничего сейчас. А, капец, один воин остался. Нет, ни не один. Держитесь. Мертерей больше нету. Надо было этих чуть-чуть попозже. Ладно, мне будет если я потеряю трофей. Самое главное, что я дофига золота добыл тысяч. Да, везет на таких низких уровнях. Здесь практически ничего не теряешь, и много очень добываешь всего. Вообще не в гоблинах можно попробовать. Так, ну что же у нас на этом восьмом уровне? О, у нас защита появилась, так как щит исчез. Ладно. Сборщик эликсира, Который нам еще по одному даны. Ага. Круто. 269 кристаллов. Пождите, а разве... О, -о, -о, О, Самое крутое здесь. Вот сюда и вот так пойдем, да? Это целых 16 кристаллов, за это платить нужно. Ужас. Давайте еще через 48 минут я подключусь. И вот, я снова вернулся. Так, получается... Теперь у нас две казармы четвертого уровня, да? Так. И мы можем. Мы что? Что я хотел делать? Я уже забыл. Может вот это? Блин. Что я хотел сделать? Может накопить 10 тысяч строить крепость клана придемте в бой так легкая база и 1800 денег ну ладно всех Используя всех воинов ты. Ой, mm -hmm. oh, у меня еще целых три гиганта. Ладно. Три гиганта под окном лучницу убивали. И еще что-то там. Рядом подпевали. Ладно, фантазия разыгралась. Ну-ка, сколько у нас теперь трофеев? 152 Так, здесь гигантов Здесь Гоблины И... Да Это было несложно Давайте-ка перенесем нашу крепость клана вот сюда. Клан. Мой клан называется ⁇ Мы готовы ⁇ Давайте поищем. Так. Да, всякая ерунда вылазит. Вот еще и по алфавиту какие-то. Всякая ерунда и... Так... У нас где-то 500 трофеев. Ну и где... А, ещё восклицатель не знаю. Да где же а, какие 505 тысяч? Хм. Второго уровня. Тут все первого. Всякая ерунда. Так, надо найти. Лучше поиск. Так. Э, минимум очков клана. 4, э, 5 тысяч поставлю. Так. Может я в него вступить Не могу. Ну-ка, искать. Вот он. Я, наверное, в него вступить не могу. Капец. Так. Сейчас я быстренько сделаю так, чтобы можно было ступить. И ступлю. Ладно. Блин, надо в закладке поставить. Ладно, сейчас. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. Пока.